Банде Гурупададанда м Бхакта винда саманитам. Сри Банде саходитам. छ कल पव्य के पासव अतितान पाबने भविषण विव्यनमन म मुकं करति Сновбхакти поди, деви, святого твоей, Наму, нама, Нараяна, Намаскитто, Норонча, Иванороттамам, Девинсара, Свадингва, Самтато, Яйо, Мудире, Бхакти прамодакшьягодару, дейям сада при фабагном обиштуду, там тетааспадам виренчанутам сараньям, виита ти Беспреждито, кем пиково душва дарши, уро нану рагоро сасагоро саром ути, Кришна Шияддахитагада, Харасива Садихи, Хари Хари Хари Хари Азанулами тобжаву канука, бодату шанкитаной капитару хамала ашутакшо, вишам бару джевару жуго банде жагатрия кару, карунаа Хари Кришна Хари Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Сура Бандито Синитам. Бааванрупен саданаранам Ганга Тарангаранияджата Калабам Гоуринирантарабивуши Ваги саджушо подони, лакшми джасача Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И вм прокити вячить нинам, Эбам пракрити Сисила сказал, Возвышенные личности нашего общества становятся мишенью для обычных людей. Они стремятся соперничать сражаться с ними. Шелла сказал, что по-настоящему возвышенные личности нашего общества, те, кто хотят настоящему служить другим, принести благо другим, подвергаются нападкам общественности. Если мы знаменитые, и если мы действительно занимаем возвышенное положение, мы, естественно, привлекаем внимание окружающих в том числе тех, кто тех, кто может завидовать нам. Это неизбежно. Естественным образом, те, кто являются выдающимися, выдающейся личности, естественным образом привлекает внимание завистников. Именно поэтому Бхагаван Шри Кришна дает нам замечательный пример в разговоре с Уддавой Махараджем. Думаю, что во время картики мы уже говорили об этом. Бхагаван Шри Кришна говорит Удове. Однажды маленькая птичка нашла кусок мяса, подобрала его с земли и улетела в выделенное место, где никто не мог найти ее. Между тем, стервятники, которые летали поблизости, поняли, что этой птичке мясо, и начали нападать на нее. Птичка не понимала, в чем дело, ведь я не сделала ничего, за что на меня можно было бы нападать. Она так сильно испугалась, что выронила этот кусок, мясо упало. И как только это произошло, она поняла, что... Она увидела, что все, кто пытались убить ее, полетели за ним, за этим куском мяса. И она подумала, О, значит, им была нужна не я. Им нужно было это мясо. В нашем обществе, даже в, наш, в духовном обществе, если вы становитесь знаменитым, получаете какой то лапху лапху-пуджу-пратиштху, вы вынуждены столкнуться с противостоянием, с нападками. Даже Бхакти Такур, Бхакти Сидханта, Сарасвати Такур и даже Кешева Господь Махарадж, все они прошли через это. Что же говорить о же Ачаре? Если вы хотите произвести эволюцию в обществе, хотите принести какое-то благо ему, Естественно, вы привлекаете внимание окружающих, которые нападают на вас, которые могут нападать на вас. Сегодня я начал с этой шлоки. Из-за разнообразия природы джив, все мы обладаем разной природой, Каждый из нас обладает индивидуальной природой. Все мы отличаемся друг от друга. Это естественно. Поэтому наши мнения различаются. Я думаю одним образом. Вы думаете другим. В связи с этим в говорится, что нет ни одного мудреца, который... То есть абсолютно каждый мудрец отличается мышлением от остальных, остальных мудрецов. Разнообразие, естественно, многообразие, разнообразие, естественно и неизбежно. Даже если вы, если у вас есть брат-близнец, вы будете отличаться от своего брата, будете so отличаться друг от друга. Man, one В особенности это также created, применимо speaking, к баджану к примеру, может рассказывать, рассказывал замечательную Сидханту, но одни из его учеников следовали в точности. Такие его выдающиеся ученики, как Шила Шидар, Гасвами Махараши Акеша, Господь Махараши, они не на миллиметр не отступали от его наставления. Но были и те, кто уклонились. Maybe Возможно, всего на 30 процентов, или 20%, 20%. 20 Но это произошло. Таким образом, кто-то в точности следует Шраута то есть наставлениям предшествующих учителей. А кто-то нет. И именно поэтому возникают разного вида проблемы. Из-за уклонения от наставлений предшествующих ачарей. Если вы разумные, если вы обладаете милостью Гуру Варги, вы естественным образом увидите, что, распознаете обманщика, вы посмотрите, будь он ачарий, вы взгляните на него и сразу же поймете, что он не следует. Не следует наставлениям Гуру Варги. Поэтому вчера я и говорил о очень важном моменте, какова значимость Гуру Парампара. И вы должны помнить о том, что я сказал вчера, какова важность. Гуру Парампара. Ее смысл заключается в том, что я проповедую то же знание, то же учение, что проповедовал читание Махапрабху. Мы следуем Бхагавата Парампаре. И Бхагавата Парампара более важна, чем мантра парампара. Недавно я рассказывал в Девананда Гаудиампара Матхе, что мантра парампара включена в Гуру Парампару. Если в ней не присутствует прерываний, если же все-таки они случаются, то их возмещает Бхагавата Парампара. Но не нужно думать, что мантра парампра не является Бхагавата Парампарой. Естественно, мантра парампрай является Бхагавата парампрай. Бхагавата пара это не мантра парампрай. Тем не менее, мантра парампрай определенно является Бхагавата Парампарой. Потому что откуда откуда исходит мантра Парампара? От Бхагаваты. Если нет Бхагаваты, какой смысл? Какой смысл в ней? Parampara Итак, мы хотим получить истинное учение читания Махапрабху в неизмененной форме. Поэтому мы и нуждаемся в Бхагавата Парампаре, в Гуру Парампаре. Если один из гуру уклонился от пути, естественно, он лишается силы и энергии Гуру Парампара. Я не шучу. Вы можете увидеть это в жизни. Возможно, такие Личности будут продолжать ставить тилок и четкие будут в руках, но силы они будут лишены, поскольку сила, как огонь, приходит через Гуру Парампару при условии, что мы следуем ей в точности. В связи с этим возникает вопрос. Читание Махаправу обучало нас многим вещ вещам. Многому читанию Махапрабху хотело нас обучить, но если мы напрямую захотим от него от, точнее познать это знание, то, что Он принес он, мы не сможем этого сделать. Ведь все деяния читания Махапрабху находятся вне зоны нашего понимания, недосягаемой для нас. Таким образом, лишь через гуру Парампура мы сможем познать деяния Махапрабху. Почему в определенной ситуации он сказал именно это? Почему он поступил именно так? Я могу привести пару примеров. К примеру, Во время Гундича Мандира Марджана, когда происходило очищение храма, произошла одна лила, о которой мы уже говорили ранее. Махапрабху сказал Сарубгасаю, Твой гория, то есть твой, тот, кто находится под твоим руководством, вот не очень хорошо выполняет служение. Но стоит вопрос, почему там было так много преданных, а почему Махапрабху обратился именно к Сварубгасаю и сказал, что вот твой, твой человек плохо совершает служение. Напрямую мы, просто глядя на, на описание Лилы, мы не можем понять, почему он сделал это. Но Гуру Варга открывает нам значение его поступка. Он обратился к Сварубгасаю, потому что Сваруб Гасай является тем, кто присматривал за все общество Гаудия Вайшнавов. Через эту лилу он указывает нам на это. Он тот, кто управляет всем обществом Гаудия Вайшнавов. Сами бы не смогли этого понять. Почему бы, зачем Махапрабху очищал храм? Ведь он сам Бхагаван. Зачем ему было самому мыть храм? Потому что он на своем собственном примере показывал нам необходимость этого процесса. Итак, существует множество примеров, с помощью которых мы сможем понять нашу зависимость, нашу Зависимость от Гуру Парампара. Если мы откажемся от Гуру Парампара и захотим познать Махапрабу напрямую, мы не сможем постичь, понять его игры. Поэтому я ей объясняю, насколько важна парампара. В шастрах описаны четыре изначальные сампрадая. Мадава Ачарья, Мадава Сампрадая, Шри Сампрадая, Рамануджа Ачарья, Нимбарга Ачарья и Вишна Свами. Рудра Сампрадая, Шанаксампрадая. Брама, Мадава, Гавдия, Сампрадая. То есть каждый из этих четырех Сампрадая основал свою Сампрадаю, которая является подлинной. И сегодня мы хотим поговорить о величии Рамануджа Мы так удачливы, что у нас есть такой возвышенный Ачарья. Такие возвышенные Ачарья, которых... Назначил, привел этот мир, сам Господь. Рамануджа Ачарья, Мадава Ачарья. В действительности, Рамануджа, Рамануджа Ачарья родился в одном месте в Южной Индии. В отца звали Кеша Фачария и маму звали Канти Мати они были очень сильны в духовном плане когда родился Рамаджи Ачария лишь взглянув на него люди были поражены Он родился очень крупным. Брат мамы Равно Чари узнав о рождении мальчика, сразу же прибыл в дом сестры. И увидев его, он сделал заключение, что мальчик необычный. Шалия Пурна, так звали брата матери Рамуджа Ачарья, был необыкновенный человек. Он был учеником Ямануджа Ачария, Ямуна Ачарья. Он был главным учеником Йомуна великим преданным. И так взглянув на Равну он понял, что это необыкновенный человек. Я думаю, что он — это Лакшман. Он явился по милости Ананта Дева, который наделил его могуществом. Поэтому Равнаджиачари назвали Лакшмандеши. Подрастая, он проявлял необыкновенные качества. Очень быстро он завершил обучение, он постиг все науки, закончил школу, и для дальнейшего обучения он Настало время обратиться к одному из Ачарье. Отец и мать Рамон же хотели женить его. В то время этим занимались родители, и, как правило, женить бы осуществлялась рано. И так они, они организовали свадьбу. Но это был фиктивный брак, имейте в виду, что не было глубоких взаимоотношений с Рамаджи и с его женой. А затем Рамаджи Ачарья решил начать изучать Виданту. В то время был знаменитым а, Ачари в, в, Веданте. В, в то время под Ведантой подразумевали майвадское понимание Веданте. И в то время был знаменит Ядава Ачарья, который являлся в Майваде, и Рамаджи обращался за обучением к нему. В то время для того, чтобы постигать Виданту, необходимо было жить в ашраме гуру, совершать ему служение и учить, обучаться. В то время дочь царя Мадурая был, была атаку... то есть в ней вселился дух привидения. Накануне ее свадьбы. Если бы об этом кто-то узнал, то никто бы то есть, не нашелся бы жених, который... На ней никто бы не женился. Поэтому обратились к Ядову за помощью, чтобы он изгнал этого... это привидение, этого духа. Ядов Ачарья знал мантры, он прибыл во дворец, начал возноси, произносить мартва, и из-за этого привидение стало, при, пришло в гнев. Настолько разгневалось, что захотел убить ядово Привидение закричало, кто ты такой? Я убью тебя. В прошлой жизни... И привидение сказал, указывая на ядово в прошлой жизни он был змеей. Но по благоудаче, каким-то образом, он поел вайшнава учистье, остатки пищи великого преданного. И поэтому сейчас он принял рождение как браман. Но как же изгнать тебя? water was of this small boy uh, of the lake. So this was very dangerous situation. Jhadavacharya was soaked. He was envious. Oh, Then finally, water was of the lotus feet of that Lakshmandiasi was given to the ghost. Ghost going to live and gone. Ghost gone. The girl is saved. But in the meantime, this one kind of impression coming into the heart of если ты принесешь мне воду с лотосных стоп твоего ученика равноджачари, таким образом дочь царя будет исцелена. Итак, однажды Лакшмандеши массировал тело, делал массаж чари И между тем. Один из учеников спросил значение слова «капья-васанам» спросил well, значение этого стиха я между тем стал, асана, а, копии, мангхи, асан, значит, стал отличать, что это слово переводится как задняя часть обезьяны, что Глаза Господа сравниваются с цветом задней части обезьяны. Услышав это, Лакшмандеш был поражен. Ему было очень больно слышать это, из его глаз покатились слезы. Говорится, что когда мы из-за счастья плачем, слезы холодные, а когда мы из-за боли плачем, слезы горячие, и слезы с щек Лакшмандеша упали на спину ему ачарьи И тот спросил, что, что случилось? Почему ты плачешь? И Деша сказал, вы считаете, что глаза Моего Господа подобны заду обезьяны, цве, цве, цвету заду обезьяны. Так, так сказано в Шастраху, это сказал сам Шанкарачали, ты что, хочешь оспорить его? Солнце вбирает, пьет воду? из водоемов и колодцев. Ithi kopi, Sangha, and ask dhatu root, ask. ask me to express. Hello. They, you know, express the followings. So this way, the meaning coming is very good. Lakshmandeshi wanted to say, Gurudev, if we can mean this way. Лакшмандеши таким образом указал на истинное значение этих слов. Когда солнце, на раскаленном солнце, со, солнце выбирает в себя воду, то есть, таким образом, можно сказать, пьет воду из водоемов. В это время создается красное свечение, аллеет солнце, Лотос, лотос раскрывается, когда лотос полностью открыт, раскрывается благодаря солнечному свету. Именно с таким лотосом можно сравнить прекрасные глаза Господа. Услышав такое объяснение этого стиха, ему началось, был разгневан. Он понял, что в будущем этот мальчик станет главным врагом нашей Сампрадаи. Он почувствовал опасность и понял, что нужно разрешить эту проблему, либо убить его, либо сделать что-то подобное. Самым простым способом будет убить его и тем самым заставить его замолчать навсегда. Как мы знаем, Лакшмандеши никогда не хотел никого оскорбить. Тем не менее, Ядавачарья постоянно испытывал это чувство. Ему казалось, что он постоянно что Лакшмандеша превосходит его, что он побеждает его в вопросах философии. И он укрепился в этой мысли, убить его. Но нужно было сделать это втайне. В противном случае его начали бы критиковать окружающие. И он принял решение в Аллахабаде, там, где сливаются три священные реки. Во время паломничества, когда мы будем идти по лесу, в, риндаван, ври... в то время необходимо было путешествовать пешком. И Когда они отправились в паломничество в Аллахабад вместе со всеми учениками, Ядова Шли, шли, они шли группой по лесу, и он думал, создать ситуацию так, чтобы в процессе их путешествия так, когда они шли по лесу, начался ливень. Эхимнаджи шел в конце. Гавинда его брат шел посреди, и как раз тогда Ядовачарья задумывал убить Лакшмандеши, но Говинда знал об этом и предупредил Лакшмандеша. Поэтому лучше тебе уйти спрятаться, убежать. И Лакшмандеша побежал в и другом направлении. Когда они остановились, и я я увидел Говинду, он спросил, почему ты так долго? У меня болит нога, поэтому я шел медленно. Где Лакшмандеша? Я, я не знаю. И Я дочери подумал, наверняка его съели дикие звери. И порадовался. Но между тем Лакшмандеша бежал как сумасшедший. Очень быстро. И добежал до дома охотников. Мужчины и женщины, они относились к низшей касте. В лесу не было никого, а только вот эти двое, двое охотников. Он подумал, что нет другого выхода, кроме как пойти с ними. Точнее, он не до дома их дошел, а просто встретил их в лесу. Они пошли дальше. И между тем они решили отдохнуть под деревом. Жена охотника захотела пить. Охотник спросил Лакшмандеша: "Ты знаешь, где-нибудь, где есть колодец поблизости?". "Нет, я не знаю, но я пойду поищу". И в конце концов, Лакшмандеши отыскал, отыскал воду, но не во что было ее набрать, но так как Лакшмандеша был крупным телосложением, он смог принести достаточно воды в ладонях. Три раза он так ходил и напоил жену охотника. Но в последний раз, когда он вернулся, он уже не мог отыскать их. Их там не было. А точнее он напоил эту жену охотника, а потом чем-то занялся и увидел, что их больше нет. Они пропали. дальше начал кричать. А, точнее, он начал. Он услышал какие-то звуки. Он оказался Ачарьи. Он поразился, как это возможно, я только что был посреди джунглей в лесу. Так однажды, уже, так однажды произошло. В дальнейшем, когда Рамаджачарья был в Пуре и посреди ночи он каким-то образом перенесся за 600 километров оттуда. макшету который находится на большом расстоянии. Тогда Рабхан понял, что Джаганат хочет, чтобы я установил Божество. Oh, you are here. I thought you already died there in the forest. And you can come to teach uh, take lesson to me. I can take special care to you. Last one this was very clear. Yes, yes it's you. I'm coming to take lesson. Where I can go? He This way he wanted to kill. But one thing I forgot to tell from very small boyhood когда Рамаджачарья, Лакшмандеши, был маленьким, он всегда с большим почтением относился к Вашнавам. Когда он видел их, он всегда предлагал поклоны, касался их стоп и старался угостить их просадом. Когда ему было 5-6 лет, он уже в таком возрасте приглашал ващнава в свой дом, массировал их стопы. Канчипурна был одним из учеников Ямуначари. Раману... но он относился к низкой касте. Но даже Харидас такой относился к низкой касте таким образом. Это говорит о том, что это не имеет большого значения. Если сейчас мы пойдем а, к тем, кто следует Раману Жачарье, мы увидим, что они очень гордятся своим браманическим происхождением. Но Тирупан Альвар по происхождению был Чанданом Чандалом. Это самая низкая каста. То есть этот преданный нашел Ранганадха в лесу, относился к низшей касте. То есть они, Рамонджи и несмотря на то, что последние Рамуджа Сампрадаи провозглашают главенство Браманов, но Because один here, из их ачарий one, был из очень Shatakopo. низкой, из самой низкой касты. Вы слышали имя Жизнь был... А с рождения его тело было искривлено. Тем не менее, он был инкарнацией Вишапха Дева, Виш... Вишваксена. Он жил под большим деревом, и если кто-то приносил, он просад, он вкушал, если не приносил, он постился как это было с Джада you know? Бхарата. Ник никто, Дж никто не мог понять Джада что Джада Бхарата, великий преданный, также был с этим преданным. Он постоянно совершал баджан. Лакшмандеши любил равно used to go to, pay дандабад, дандабад, to the of yeah. the every day. And while passing to their house, that was the shortest route. So every day. So when that uh, boy, the small boy watching uh, дандабад, дандабад. every day, one day when you can take here in house. Well, going to take prasadam. Лакшмандеша постоянно know, приглашал Канчапурна в свой дом. Он принять просад. И когда он заканчивал просад Лакшмандеша пытался Lakshmandezi помассировать его стопы, но тот всегда отказывался. Я принадлежу к очень, к очень низкой касте. Ты не должен этого <рек> делать. Но Лакшмандеша говорил, Вашнавы чисты. Неважно, из Chandra, какой семьи они. как Тирупан Альвар, был чандалом. Однажды Лакшмандеша попросил его, пожалуйста, дай мне мантру, я хочу совершать баджан. О, я не могу дать тебе мантру, ты из очень, ты из семьи, из раманической семьи. Но Лакшмандеша продолжал настаивать, он просил. Но тот, в конце концов, сказал, у меня есть духовный брат, который для тебя будет замечательным гуру. Где же он? Он живет там-то. И Лакшмандеша пришел к нему и попросил Адикша Тот согласился, и таким образом Лакшмандеша получил инициацию в соответствии с системой Панчаратрикой. Особенность системы Панчаратрика заключается в том, что если человек следует ей, он может любые недостатки в очень скором времени исправить. В то время city and уже Village Жену звали you know, there. Both Gurudev and, you know, and uh, она следовала Карма Канде мартом. Она совсем не была склонна к предному служению. Полностью противоположное настроение у нее было. Но Лакшмандеша был вынужден жениться на ней по наставлению отца и матери. Во Вариндаване есть один большой колодец, и многие люди со всей округи приходят к нему за водой. Также его жена носила воду из колодца, и в то же время он там встретилась с женой духовного учителя Лакшмандеша. так, что вода из ведра жены Духовного учителя Лакшмандеши попала в ведро жены Лакшмандеши. Она так сильно разгнилась, что начала оскорблять ее. Когда Та вернулась домой, она все рассказала своему мужу. Давай сегодня же покинем это место, чтобы в будущем подобного не, не произошло. Они собрались и ушли из этого места. Лакшмандеши ничего не знал о произошедшем. Лакшми даже удивился, почему Гуру так быстро покинул покинул деревню. Местные жители впоследствии ей рассказали. Он понял, что было совершено огромное оскорбление. Я должен припасть к лотосным стопам своего Гуру Если моя жена совершила ошибку, я тоже причастен к этому. Он замолился Господу и. Между тем, к ним в дом пришел бедный браман. Он обратился к жене Лакшмандеши Джамамбе. Я очень голоден, пожалуйста, дай мне чуть-чуть хлеба. Но та была так зла, что прогнал, прогнала его. Но я очень голоден, пожалуйста. То есть она была настолько безжалостна. Браман заплакал, ушел. На попоте встретился слакшмандеше. то спросил, почему ты плачешь? О, я зашел в тот дом и попросил чуть-чуть чапати хлеба. И что? И что? Это матаджи прогнала меня. Правда? Пойдем, пойдем. Иди, иди снова туда. Иди снова, иди в тот дом. Нет, нет, я туда больше не пойду. Иди, иди, у меня есть план. Иди туда же, подойди к той же матадже, к той же женщине и скажи: я из твоего, я, меня послали из дома твоего отца. Там готовится свадьба твоего брата и меня прислали за тобой, чтобы отвезти тебя в дом твоего отца. Ради Бога, ради Господа ты можешь врать. Ничего страшного. И он, так и он так и сделал. О, правда, воодушевилась жена, когда услышала. Она накормила его до ушей. И между тем пришел Лакшмандеша. Та начала ему рассказывать, о, мой брат женится. И дальше посоветовал ей собрать все свои наряды, все свои украшения, чтобы та постоянно менялась, менялась свое деяние. И она собрала все, что у нее было. Рамаджачая После этого, после того, как жена уехала, Рамжачария предложил поклоны Господу и сказал, что с сегодняшнего дня я полностью предложу тебе. И на следующий, вскоре он принял Саньяса на берегу Ананта-Саравара, Анантасаровара, помитуя Ямануджарья, перед фотографией Ямануджачарьи он принял Саньясу и сказал, что с этого момента я полностью принадлежу тебе. И с этого момента началась активная проповедь. Я забыл рассказать один момент, один случай. В то время Ямуна был до сих пор на земле. Ядова Ачария. Ачария присутствовал на земле, и он, то есть он до сих пор был жив, и он все больше боялся одно, одного лишь имени Рамонаджи Ачария. Он был уверен, что этот мальчик будет займет лидирующее положение в вайшнавском обществе. Ему начали, до сих пор присутствовал на Земле, он понимал, что э, э, Рамануджачали займет лидирующее положение в обществе Вашнав, и он хотел немедленно встретиться с ним. Прежде он уже встречался, но в обществе э, духовного учителя того времени Лакшмандеша ядовачали. Итак, ям, я. я... приказал одному своего из своих учеников сидеть в храме и петь стотру, которую написал сам Ямуначария в определенное время. Каждый раз, когда в этот храм будет приходить Лакшмандеша, чтобы получить Даршан, ничего не говори, просто, просто воспевай эту стотру. Стотра Ратнавали. Когда Лакшмандеша приходил предлагать поклоны, он был Поражен такой молитве, кто, кто, может, кто мог составить подобное? Who written? Who written? И тогда он спросил, кто, кто написал эту so, поразительную стотру? Это явно Ачарья. О, могу, можешь познакомить меня с ним? И это Стотру воспевал. Итак, кто-то отвел и его к ему началье. Но случилось так, что в тот момент ему началья уже ушел из so этого места. Лакшмандеша был, Равно был в отчаянии, и так хотел встретиться с ним. Он начал горько плакать. Он предложил поклоны тому месту, где находился до этого ему начальья. Но между тем произошло чудо. Вокруг было много людей. Когда Лакшмандеши, Of this great exalted personality it, there must be some reason. By the kripa of Jamanacharjo, he could realize he could realize and started speaking in front of public. Three most vital three most vital desire of this great Mahapurush is not fulfilled not fulfilled. What is that? Then, Ему, Ему на Ачарье показал жест с тремя пальцами, с тремя поднятыми пальцами. И Лакшмандеши понял, что, что это означает. Три его желания не были осуществлены. Первое заключалось в том, первое желание заключалось в том, что он хотел, чтобы люди Южной Индии начали следовать по пути Бхакти, преданию. Он хотел создать самскары их в соответствии с, панчаратри, с системой Панчаратрики. И Рамажачарья сказал, я обещаю, что я устрою так, чтобы все глупые люди Южной Индии стали следовать пути Панчаратрики. А, то есть пальцы были, наоборот, жест был такой, что три пальца были сжаты, но когда Рамджачали произнес первое, первые слова, палец поднялся. Второе желание, второе заключение, обещание Рамджачали заключалось в том, что я напишу комментарий на ситханту. И затем второй палец поднялся, а третий, он сказал, я обещаю, что Вы, я составлю, объясню каждое слово. Вишну Пураны, который составил Параша Риши. Каждое слово, я дам комментарий на каждое слово. на день so, явления прокупада я расскажу о том как один выдающийся в то того времени профессор ah, so, лингвист you know, Написал письмо о Прабхупаде, что я один из выдающихся лингвистов, тем не менее, для того, чтобы понимать ваше, то, что говорите вы, ваши статьи, мне необходимо прибегать к помощи словаря. Итак, с того момента, по желанию Ямуна Ачарья, равноджачая начал проповедь. Таким образом, он дал три обещания исполнить желание ему Ямоначарий перед его телом, когда он уже оставил этот мир. Канчапурна сказал, что если вы хотите понять значение мантры, глубинное значение, в деталях постичь его смысл, То есть, я uh, you know, получил инициацию Probably. от Ядова Ачария. Yeah, Goshtapurna was given the mystery of mantra by Jamunacharya. So, well, when I can meet uh, there he is staying there. So I must go and catch his lotus feet. Goshtapurna, knowing a special mystery of mantra, all given by Jamunacharya to him. So I must go and catch him. Он сказал, что Гошдхапурна знает глубинное значение мантр, которые, ты получил, которые были получены им от Емуна Но тем не менее, 18 раз он отвергал его. Он говорил, сегодня у меня нет времени. Сегодня нет... 18 раз, когда... То есть все это были проверкой. Все это было проверкой, но после того, как Арманджиячали прошел эту проверку, он решил раскрыть ему таинство мантры, даровать ему мантру, сказал, но ты должен пообещать, что ты никому не расскажешь эту мантру, никому не дашь эту мантру, никому ее не передашь. И Арманджиячали согласился. когда он получил ее. В присутствии 74 людей он закрыл все Ramanujo, двери и окна. И громко, громко произнес эту мантру. «Услышьте, примите эту мантру». Узнав об этом, Гуштхапурна был настолько разгневан, что сказал, «Ты отправишься в Ад!» «Я же сказал тебе, никому не говори ее!» А сложив руки, смиренно сказал, «Хорошо, я такой никчемный человек, отправлюсь в ад, и это будет правильно, так мне и надо, но я хотя бы 74 человека спасу, а они отправятся на Вайкунху». Услышав, поняв настроение Рамануджи Ачария, он понял, что им двигали благие намерения, руководили благие намерения. Если так много людей получат спасение благодаря этой мантре, то я готов отправиться в Ад. На самом деле, впоследствии Гурдев стал очень доволен. Он понял, что он сделал это из благих намерений. Когда Рамануджа Ачарья начал давать инициации, кто получил первую первую инициацию? Куреш. Вторую получила мать Ядова Ачарья, этого негодяя Ачарья. Затем so, first of all Kurias took initiation after that then you know lady after that the Govinda I mean cousin after that И затем Ядова, сам Ядова Ачарья получил инициацию и даже саньясу. То есть так может изменить, изменить такой вайшнав. Вспомните с истории, историю с Расиканандой, который смог изменить умонастроение слона. Но ситуация такова, что мое я хуже, чем дикое животное. Если со мной не происходит изменений, не странно то, что я уже пришел в соприкосновение с великими преданными. Однажды Рамаму Джачарья принимал чаранамриту, божества, но между тем одна женщина предложила поклоны якобы и проколола ему ногу. Проколол ногу Раману Слава Раману распространялась очень быстро. И многие Майвади хотели убить его. Кримиканда злой царь в Южной Индии. Он хотел, чтобы Рамаджачарья изменил перешел с ващнавизма в шайваизм Для того, чтобы спасти своего духовного учителя, Куреш одел одежды Рамонджи и предстал перед царем. Тот спросил, кто ты? Я Рамонджи Садись, сейчас будет дебат, мы будем, ты должен участвовать в споре между нами и байшнавами. В конце концов, Куреш победил, но этот царь был очень разгневан. Либо измени свои слова, иметь в виду, либо измени свои... То, то есть откажись от своих слов или мы убьем тебя, но тот не согласился. И они выкололи царь выколол, то есть слуги царя выкололи глаза Куреша и выбросили его за пределы государства королевства. Но каким-то чудом он дошел до Гурупадападмы. Рамнажа был поражен, когда увидел своего ученика, обнял его, что, что произошло и он взял его и привел к Барадраджу. Сказал, «Пробу, для того, чтобы защитить твои интересы. Мой ученик, мой сын, ослеп, он сделал так много служения. Помоги ему, теперь ты ответствен, ответственен за него. И Барадрадж пролил свою милость, и Куреш обрел особые глаза. Особые глаза, при помощи которых он мог видеть прошлое, настоящее и будущее. Так in широко проповедовал и написал одну очень важную книгу под названием «Пропанна дживанабритам», которую опубликовал Шидар Госвами Махарадж. И мой Гуру Махарадж часто ее цитировал, говорил мне, «Если хочешь узнать о бхакти, читай про Панна Пропанна Вторым обещанием было создать Бадайн Башью. Комментарии. Вчера я говорил о том, что Мадхавачария является Ш... пропагандою Шуда Двайтаваду. И а, Рамануджа Ачарья Вишиштя что мы будем. Так Рамануджа информацию, что они я имею в виду, Манас Амин, книги которые в Кашмире, в Индии. В Кашмире находится Сарада Питх. Um, И там в том месте хранились... Падаин Башья. дошел до, до Кашмира they are, they и начал просить об этом писании, чтобы ему дали, дали его. Я like лишь хочу look. взглянуть, пожалуйста, позвольте мне. Me. Нет, нет, здесь, здесь нет этого писания. Но I я слышал, что у вас оно находится в вашей библиотеке. No. Но ему не позволяли. А что же делать, я так долго шел, и теперь мне уходить с пустыми руками. Ночью ну, Божество полубог под, по имени Шарада лично принесло, принесло ему это, эту книгу. Он сказал, бери и уходи. А где-то сказано, что сам Сингадев принес. Но так или иначе, он получил эту книгу. Ночью он взял книгу и вместе с Курешем они побежали, побежали оттуда. Очень быстро бежали, по сотни километров в день пробегали. Думаю, это, это, на самом деле, была библиотека Маевадия. И, и в один момент они поняли, что книга похищена, и поняли это, наверняка они своровали. Отобрали сильных среди них, трех-четырех человек, и послали. Отыщите их, отыщите, и отберите книгу, верните ее назад. В конце концов они настигли Рам, Рам, Рам Раманджачарию, забрали Бадайн Башью. Раманджачария думал: Богаван, благодаря твоей милости я заполучил эту книгу. Я хотел написать комментарии на нее и зарыдал. Сказал, не плачь, городов. Я все запомнил, запомнил. Ты, когда спал, я все читал и запоминал. Правда? Ты запомнил? Я в точности запишу запишу все, что там написано. За 4-5 дней я справлюсь. Ты серьезно? И да, действительно, он так и написал, так написал, как будто бы фото фотография. Рамон был так счастлив, благословил своего ученика. Рамон Джачарья написал много книг, много комментариев. successful. So Для того чтобы понять, что хотел Рамаджи дать нам Раманучарья, необходимо погружаться в философию. Он был выдающейся личностью в то время. Очень значимой личностью, очень могущественной. И он практически истребил Маеваду того времени. Он был очень высоким, очень сильным, с огромными тилаками. Надхамандире в читании Мадхи Парампаджипад Мадава Гасвай Махарадж установил изображение. Раман сейчас очень редко можно встретить. Нужно сказать пару слов о Вишиштха-двайтаваде. Кому поклонялся Рамануджачарья, Лакшми Нарайне? Он проповедовал, что Брама един и уникален. Драма это? один и Брама, Ачит и между тем Брама, Чит, Чинмой, Джива являются Чинмой. Ачит, значит, материя. То есть смысл в том, что вся материя, все, что в этом материальном мире, исходит от Брамы, происходит от Брама. То есть Существует четан и ачетан, но, в конце концов, все это вечно существует. Тем не менее, творение порой исчезает, а порой проявляется. Он сравнивает это с паутиной паука, когда он после того, как сплел паутину, вбирает назад нить. Итак, мы не отлично. Брама является абсолютной истиной, все джи дживатмы, и материя вечны. Творение порой видимо, а порой исчезает. Раму-джачарья, Говорит, что материальный мир и чидатма, неважно anything, в какой whatever, форме, whatever. в форме животных What? или whatever. людей. Как мы знаем, материальный мир ⁇ это воплощение Майя. Но, как объясняет Рамджачарья, Майя также исходит от Бхагавана. Шактиман, тот, кто обладает Шакти, и сама Шакти нет лично друг от друга. Все проявления в материальном мире, все, что проявлено здесь, дживы, тела джив, все это проявление Брамы. И в действительности, с, если рассматривать это с такой точки зрения, в этом нет ничего неправильного. Но то, как объясняют это Майеваде, абсолютно ложно, абсолютно неверно. Нам абсолютно не интересны их доводы и объяснения. Раману Джачария, помимо всего, объясняет Шакти Татву и делает это не так, как Майвади. Брама обладает Шакти, и он дает объяснение этому. Когда пришел Махапрабху, он хотел примирить все четыре сампродая. И он хотел примирить то есть. То есть Махапрабху хотел довести до совершенства философии Четырех Сампрадай так, чтобы они пришли в полную гармонию между собой. Итак, мы возносим молитвы Рамануджа Ачарии, чтобы он даровал нам могущество, силу. Он необыкновенен. Он Рамануджа Ачария. Если разделить его имя на части Рам, Ануджа, Ачария. Тоже означает его имя Рам, Рамачандра, Ануджа, младший брат, то есть Лакшман, указание на Лакшмана, а, и Ачарья. То есть Рамуджа Ачарья пришел сюда от Лакшмана, то есть он воплощение Лакшмана. И мы молимся Ему, его лотосным стопам, чтобы Он пролил на нас свою милость. Мы глубоко любим его. Наши будущиеся Ачарии, Шила Прабхупад Бхагатина Такур, почтение всем четырем сампра всем четырем ачарьям. В Пуре, в читании матхи есть изображение всех четырех ачарьей. И мы выражаем почтение всем им. И Шил Прабхупа также установил изображение всех четырех ачари в Адиматхе. Не забывайте шлоку, с которой я сегодня начал. Для того, чтобы четко видеть все, что происходит в нынешнем обществе, если у вас есть сила, вы должны иметь в виду, вы должны совершать свой собственный баджан. Не нужно выискивать недостатки в окружающих so, so, uh, вопрос uh, почему роману принял такого гуру uh? который изначально Я до, я до Почему Рамджаячария принял такого гуру, такого негодяя как гуру? Нет, в действительности он не был его гуру. Он просто он получил инициацию, как я в дальнейшем сказал, у подлинного чария. Это просто была Лила, и в действительности он не, не являлся его подлинным гуру, он просто изучал Веданту под его руководством.